Под вас как бы сам недавно был, то есть две-три недели назад. Э, как бы понимает, что это большой срок, но... Так, чтобы такое бы заснять, мне просто интересно. Как бы просмотр упали, упало, я упал. Ну хуже уже не будет. Что же мне такое заснять? Я помню то, что я давненько голодные Игру не снимал еще что-то. Подождите-ка. Подождите-ка. Так Бэдвакс я не снимал уже сколько. Вы помните, сколько я уже Бедвакс не снимал? Так вот, сколько я его не снимал. Почти пять месяцев я не снимал Бэдвакс. Да. В принципе... Ничего страшного. Пора исправить эту ошибку и заснять новую серию. Эх, помню времена. Раз ролик, два ролик три ролика по бедваксу. Вот тут был промежуток. Но в те времена, извините, я снимал ролики. Ах, каждый день. Но это не точно. Да, ну тут бедвакс и вот тут бедвакс. все Это весь бедвакс, который я снимал. Ну что ж, а хотите ли вы голодные игры тоже, которые были полгода назад? Зомби! Зомби! Зомби! Всем езды! Соткнись! Куда деньги на лечение скидывать? лет дорогие друзья Лев, и в принципе всем привет дорогие друзья Лев, и в принципе я немножко долго не снимал b2 и втираешь мне какую-то дичь и ребята надеюсь вы меня простите да и все будет хорошо да что-то немножко другое стал вести мне кажется что-то другое Почему я над этим роликом так угораю? Никогда я так не угорал над роликом. Такой сюжет, б***ь. Расходимся. Всем привет, дорогие друзья, с вами Лев. И, в принципе, сегодня мы подиграем в Bad Wars на серии Highpix. Или, в принципе, давненько мы в него не играли. И, в принципе, как вы поняли, у меня не получилось э, заснять зомби, поэтому мне пришлось самому в зомби превратиться. И, в принципе, да, э, в принципе, у меня очень настроение хорошее сегодня, угораем над, над съемки видоса, да, и, в принципе, я уже говорить просто не могу, я уже не представляю, как я угораю уже, как я пытался это сказать. Так, такие кадры ушли, я просто заснял, а, к сожалению, я запись удалил. Собака. Короче, сегодня мы поиграем в обычный Б2, и, надеюсь, вам понравится ролик, потому что он получил уже необычным, уже начало какое-то странное, да. Это уже типа веселого ролика, наверное, получается, но это не веселый ролик, поэтому, да. Давайте на этом ролике попробуем набрать 7-8 лайков. и не прошу больше, но хотелось бы, конечно, больше видеть, но хотя бы столько наберите, пожалуйста, потому что над роликом я очень старался, я хочу, чтобы его хоть как-то оценили. Хотя бы как прошлый ролик по Петварсу. В принципе, ребята, ролика немножко не было, как я уже сказал. 4 месяца. Подумаешь, да, 4 месяца всего больше. В мы поиграем сегодня в обычном B2, не в Capture, не в Rush в версии 2, я, в принципе, его уже обозревал. Я вообще не понял, в чем там, типа, обновление, когда-то там, не помню, да. Э, вообще я уже не помню, я в него, в него не играю, как бы. B2 вообще перестал играть сам, поэтому не надо меня винить, да. Вот на стримах иногда, может быть, и захожу. Сейчас у меня подписалось несколько людей, сейчас у меня уже 115 подписчиков. Э, и, в принципе... У меня было 112 подписчиков, это номер службы спасения в России, это нормально. Счетка. В принципе, сейчас у меня 15... Ой, 115 подписчиков, и в принципе... Да заткнись ты! Мы... Сейчас у нас 115 подписчиков, и в принципе, я этому рад, да, потому что 115 подписчиков... Я еще месяц или полтора назад хотел сделать, да, но, как видите, не получалось... Времени не хватало, сейчас у меня появилось хотя бы чуть-чуть времени, на недельку, на две. И, в принципе, всё хорошо. В принципе, мы поиграем в обычный бедварс, там вот в такой именно Bedwars. Я сам не знаю просто, в какой я буду идти. 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4. Ну, и 4 на 4. Короче, всё, на этом всё. Всем спасибо, всем пока. Я решил зайти 4 на 4 на 4 на 4. Я, короче, немножко отдохнул 5 минут после того просто угара наркоманского потому что я реально я просто не понимаю я просто так угорал я потом еще пересматривал как я угорал я очень тоже угорал но вот, ты я не понимаю просто это самый странный ролик да нормально я уже упал в принципе видно то что я очень стараюсь победить да, да конечно сразу видно в принципе реально у меня такое настроение просто хочу сказать смешное но оно Веселое, да, нельзя сказать смешное настроение Может, Ну ладно, в принципе Мы идем, ребят В принципе, немножко спало Прям вот это командское веселье я Просто не понимаю, да Кто-то доски выкинул я, я не знаю, если честно, да Фух, ребят, в принципе Надеюсь, то, что вы, пожалуйста, поставьте 7-8 лайков В принципе, я такой счастливый, потому что Вы провели, провели как бы Провели что-то Короче, я весел, у меня веселое настроение, потому что сегодня был очень такой хороший стрим, прям не знаю, когда выйдет ролик, но я записываю его во второе число, да, во второе, и в принципе. как-то так, да. Давайте вот этого чувачка попробуем убить. Да, у нас это вроде бы получается. Давай! Давай! Давай! Как такое возможно? Есть! Ой, не понимаю, так Я получил тыкву, давайте на голову наденем А, нет, нельзя Так, ара, она взорвалась, я не понимаю Что происходит, почему я так много ору? Просто, вот тут чувак тоже оёт Просто, видите, да? Ч? У нас уже кровать сломали Ну, в принципе, если вы смотрели мои прошлые части по Б2 Вы знаете то, что в первой катке ее всегда ломают Тем более, в нашей команде всегда первой, да? Хотя, она вроде бы не первая была в этот раз Ну, вторая, но в принципе... Это быстро произошло в любом случае. Я нет! нет! Не понимаю, что происходит. Просто не понимаю. Я не думал, что Б2 будет таким веселым в этом, в этом видео. да. Это типа веселого ролика. да. Поэтому давайте, давайте. Мы сможем. Наша мощь сможет добиться 8-7 лайков. Плюс я очень страдаю над монтажом. В принципе, вы должны это понимать. Я тут очень много смеюсь. Я уже договорилась, за тобой еду на лечение. Естественно, я в других роликах не буду так угорать, Ну, Я не знаю, почему я сегодня так угораю. У меня просто такое веселое настроение, у меня давненько такого настроения не было. Ну, я думаю, вы видели мои последние ролики, где я там просто такой... Э, все привет! Ну, в этой ситуации мы просто наша... Это самое, мы уже... Здесь наша полномочия, все Окончено. <кшен> ну <кшен> что ж, ребят, давайте построимся и, в принципе... Буду себя адекватно пытаться вести, да, <смех> в принципе, как-то так, да, а, окей, вот у нас красный, давайте мы его там ничего не сделаем, да, а вы что думали, в принципе, м -м да, а, там наши пошли, да, может, синие, мы зеленые, окей, я буду знать, я просто не знал, да, окей, в принципе, окей, так, давайте пойдемте на синих, в принципе, может быть, ничего не получится у нас с ними, да, они все закрыли уже кровати, в принципе, не вижу смысла здесь долго оставаться. Так, через 15 секунд. Мне пофиг, на самом деле, на незубуды пока что. Тем более там красный. Давайте красным на нем. Потому псина, естественно, за нами пойдет. Псина. Уже не собак, уже псина. В следующий раз будет что-то пострашнее, наверное. Эээ, все привет! Окей, давай, улетай отсюда. Навсегда, да, и улетай. Навсегда, короче, да. Тыква взорвалась, да. И в принципе. Все хорошо, ребят, все очень весело, как происходит, здесь будет до хренища вставок, просто... Чё, читер? Или синий читер, я видел, что что-то крутилось. Что?! Опять нашу первую команду сломали, ребят, я хотя бы ролик смогу заснять. Даже если я, даже если я не смогу заснять, то это просто будет угарное. Типа, навески. Или, типа того это словно как видео я посчитаю потому что это видео за n пс это короче вам на хэллоуин подарок чтобы вы поржали там да нормально да сейчас бы удар вы не прородили меня опять кинули а попытка номер у в принципе попробуем да попробуем затащить да кстати, я, как бы, в начале видео свой, типа, сюжет придумал, да, если это еще сюжетом можно называть, я, короче, там, ну, как бы, э -э, говорил про Голодные Игры. <poetry> что? Я не понимаю, что. что происходит в этом мире? Короче, в принципе, давайте застроим кровать. Я-то, в принципе, раньше не делал часто, ну, ладно, в принципе, типа вот так вот, шеф, я застраиваю. Думаю, сейчас уже достаточно часто так делаю, ну ладно. В принципе, давайте немножко попробуем, да, построиться мы учимся строиться, да. В принципе, вот так вот, оп, о, в принципе, все нормально, да. Настроение очень хорошее. И, по-моему, звук немножко четче должен быть в этом видео, да. Да, все хорошо. Вот это меня, конечно, смешит. Уже, конечно, не смешит, потому что уже я это увидел, но, блин, это это, это реально смешно, то есть я реально не понимаю. Дай мне, пожалуйста, спасибо. Э, в принципе, э, реально какой-то угар, да. Э, надеюсь, реально много людей посмотрят этот ролик, я просто буду очень счастлив, если особенно за первые часы набьет много там просмотров, комментаев особенно, потому что... Ну, лайки это такое, типа лайки это не обязательно, я поэтому не прошу не так много... Хотя мог попросить 10 лайков за такой победный ролик. Но я просто уверен, что вы их не набьете. После уже сколько ролика снимаю, они а набирайте даже 8 лайков. Э, ну, в принципе, у меня там унылое настроение. Может быть, только Для настроения у меня май... лайков мало. Типа, грузки, значит, например, неплохое. Кто-то рыгнул, что ли, или что это было сейчас? А! -а, -а, -а! Кто-то рыгнул, объясните мне просто. Это что за звук такой стрёмный? когда убиваешь? Нифига себе, я, конечно, себе звук. Забу... Звуковые эффекты поставил, да? Если что, это я не в монтаже делаю, если что, да? Вы там ничего не подумайте, когда я убиваю человека, такого звука не должно быть. Я его сам слышу прекрасно. Так, окей. Давайте. Оп-оп-оп. Блин, я не хочу, чтобы он зуб будут получить. Иди отсюда. Пошел отсюда, не надо. А, нет! Вот защищай меня! Защищай после меня, пожалуйста, защищайте меня. Слушайте, да вы издевай! Опять наша первая команда сдохнула. Давайте.. Ч? Ч ⁇ Ладно, попытка номер фо. Давайте попробуем четвертый раз затащить. Да. Почему бы и нет? Это уже аж четвертая попытка. Это нормально, мне кажется, или не нормальная? Нет. Я реально не понимаю. Я просто не понимаю. Я просто весь день гораю. Короче, у меня веселый день, особенно... Я не знаю, у меня сегодня счастливый день получится, это, конечно, хорошо, э, наверное, многие будут писать в комментариях, что ты ржешь, ты что, наркоман, что ли, напился всякого там дерьма и... Иди сюда, что, приняла бы? Пошел отсюда, я тебе сказал! Все молодец, отлично, все нормально, да? Вообще сейчас главная задача это пойти и чем нибудь сделать. Красная команда. Ее тоже можно попробовать сломать, но я что-то боюсь, что у меня это не выйдет. А хотя, может быть, и выйдет. Давайте я возьму. Ломаю этих. А, ну все. То есть, ну, конечно, это сделал здесь за меня, но, впрочем, все очень даже хорошо. Так, всё отлично, есть один. Ага. Походу, меня убьют, но я хотя бы... Алё, они не бились. В смысле? Я проиграл! А... Я думал, это у них кровать сломали, а сломали у нас, вы чё издеваетесь? Норма. Итак, ребят, в принципе, последний раунд я решил сделать на карте пикник, да, это каптурка, да, B2, не обычный 2 да, я после решил закончить каптуром, а, может быть, хотя бы в каптуре я смогу победить, но это, кстати, возможно, но даже если и нет, не пофиг вообще. Я просто хочу быстренько записать этот ролик, чтобы выложить его побыстрее для вас. Как бы я и так нач... началом очень сильно постарался, типа, ну, конечно, то, что я угорал над ним, я над этим не старался. Это само произошло, да, в принципе, ради строиться, да, у меня буду строиться достаточно, да, в принципе, как-то так. Давайте просто построить вот да, алмазы, потому что алмазы подошли, что-то. Над этим роликом я, как бы, уже, наверное, не смогу сделать его маленький. Хотя, если смогу, то мне же лучше, я смогу его выдержать побыстрее, да, такое. Вообще, записываю я его внимание в 9 вечера. Знаете, то, что я сейчас буду сидеть, где нибудь до часу ночи и ждать, когда загрузится приёбанное видео? Поэтому, ребята, я думаю, вы уже понимаете, что нужно сделать, как меня поддержать. Естественно, деньгами, а вы чем подумали? Ладно, ладно, я шучу. О, спасибо, чувак, спасибо. Я про лайки говорю, то что... Давайте лайки ставьте, а то еще потом. Короче, в принципе, погнали, э, попробуем мы построиться. Я, естественно, буду строиться лучше медленно, потому что... Потому что, да. А, ну за нас, чувак, сделает. Давай. А, в принципе... По-моему, он стро... А, нормально он строится. короче, ну в том смысле мне показать, что он медленнее даже, чем... Чем медленнее, короче. я несу вообще? Так, ну что ж, 5 алмазов, нифига себе. Я тоже буду медленно строиться, потому что мне страшно. У меня пальцы трясутся. Потому что я боюсь, что что-нибудь произойдет, страшно. Ты дебил? Скажи мне. Отойди отсюда! Во. Ну нахер. О -о Отец. Ну ты видел? Видел? О, молодец. Красавчик. Я его дебилом вообще не называл. Ну что ж, в принципе, давайте мы вот так и будем делать. чувак, чувак, чувак, чувак, чувак. чувак. Чувак, чувак, чувак, чувак, чувак, чувак, чувак, чувак! вот возьми вот это. возьми блоки! Дебил! я его дебил вообще не называл! Блоки возьми! блок, Дади! Нет! Стой! Стой! Да стой! Да ст... э, смотри, опа, опа, опа! Это что помню, ну типа думал что я такой хороший, а на самом деле нет. В принципе, давайте погнали сюда, я ну, тут уже не страшно, я либо остановлю... Давайте будем медленно это делать. Не быстренько. Не тороплясь. Тороплясь, что? Так, в принципе. Вот так вот, да. На самом деле, мне кажется, что я троица лучше стала. Ну, на самом деле, мне вообще пофиг. Да, потому что... Потому что я не такой человек, который привык вот на это все обращать внимание. Походу, кого-то там сломали, да. Кого-то красного чуть-чуть сломали. Или нет? Да нет, хоть бы... Блоков очень мало, блоков очень мало, походу я сейчас погибну. Хотя бы броню сделали хорошо, железную. Кузницу. Только железную. И Исле... Исле... бассейн, все такое хорошо, хорошо, пацаны. Ой-ой. Блин, а мне нужно не ка, а... Я думаю, вы думаете, поняли что? Да какого хера? Куда ты тут взялся? -то? Давай, давай, давай. Домой. А, нет, нет. Да быстрее. Ну что ж, ребят. В принципе, я вообще не унываю. И мы сейчас попробуем затащить всех нафиг, да. В принципе, вообще ни разу не унываю, да. В принципе, давайте, пацаны, покачивать еще. Вы что, не качаете ничего. В принципе, Потому что, ну блин, ну надо, чтобы вы прокачивались чувачки, потому что, потому что надо, в принципе, э, железный меч за семерку можно купить, но я хочу броню купить, броня, естественно, важнее будет. Э, так, синий, окей, я боюсь, что красный. Здесь, конечно, есть, а, ну, меч это, конечно, важно. Пацаны, лучше вот это, вот это, золотая кузница. Кузницу мне, пожалуйста, давайте. Опа, все отлично. А хотя, ну, пофиг, меч пью, короче. Я буду надеяться, что я сломаю хотя бы одну вот эту штучку. Но, думаю, вы понимаете, по что я. А, вот красная гнида идет. Окей. Давайте мы попробуем ее больнуть. Иди сюда. Что ты думаешь, я испугаюсь, что ли? Что-то тут есть. Думаешь, я не ожидаю. Нифига он жесткий, кстати. Он реально жесткий. Как видите, да, он жесткий. Так, пацаны уже. Алмазы особо не нужны, в принципе все хорошо. А он тоже их выкинул. Ну, ладно, давайте вот это сломаем. Потом, почему бы и нет? Подумаешь, всего лишь кровать сломаем, да? В принципе хорошо, я что-то уже сломал, да? В этом ролике, да? В принципе все хорошо, да? Тут куча всего, да? да сколько я да уже сказал? Ой, что-то физик, походу. Окей. Так. А, нет! Походу, это все, это бы. Гов... А, не получилось. Я просто хотел сделать, типа, круто, типа, смотрите, как я умею строиться. А фиг там, я не умею строиться. Да, я не умею строиться. Все, пускай весь мир это знает. Естественно, я сейчас все просую, все вот эти вещи, потому что они не могут прокачать, понимаете? Они не могут догадаться, что надо прокачать вот эту штучку, вот, вот там, которую. Да, алмазы валяются на дороге, и вы не можете ничего прокачать. Действительно, давайте я прокачаю хотя бы, да, э, как бы что-то на всех ару, да, ну просто потому что надо. Действительно, блин. Окей, э, сколько стоит? А четыре. Вообще дешево, типа, ну вообще скидки, скидки сейчас как бы на все, да, да, да, типа зимние скидки. Чего? Хорошо, в принципе, э, мы берем стак, но ну, я думаю полтора стака, хватит мне, э, ножницы возьму на всякий случай, Все отлично, у нас стоит алмазик, но он мне не нужен, э, эффективность 2, это кто-то там прокачался, кто а это я, это я сделал, Окей. давайте хотя бы одну попытаемся сломать, потому что, ну реально, ну, что-то как-то это вообще не, не делаю, там, ну, там разберутся, а если сломают нашу, то это плохо. У них, кстати, одна остается. Одна штучка вот эта. Надеюсь, что сейчас будет хотя бы один-два человека. Вот там. Да, там два человека. Чтобы хотя бы как-то будет шанс сломать что-то. Так, тихо. Свалини. Так. Так, так, так. Я сейчас всех сломаю. Вот, видите, я красавчик. Да, все, у них. У нас одна. Отлично. Так. Отлично. Я надеюсь, он выйдет из игры, потому что если они что-нибудь смогут остановить, то все плохо будет. Ну, вообще мне кажется, то, что им все, им гг, они уже не смогут ничего сделать. Поэтому, пацаны, Ха -ха -ха, я победил вас. То есть, сейчас потом все и все. И их уже никто не спасет. Если, конечно, я не умру. Я надеюсь, что это не произойдет. Так, подождите, сколько я прокачался, да? Окей. Вот сейчас будет хорошо. Так, давайте, пацаны, пацаны давайте, давайте. Ага. Мне что-то одно сердечко нанесло. Он, он завис, ну ладно. Пацаны, помогайте, пожалуйста, а то сейчас уже все убьют. Да, меня убили, но в принципе, сейчас там еще идет один чувак, я думаю, он на одного-то хотя бы сможет убить. Да, он смог. А, мы победили, ребят, ну в принципе, как я вам и говорил, победить здесь намного проще. Надеюсь, ну, рады то, что я хотя бы одну катку смог затащить, хоть и в капту мини-шим достаточно легкий, но сам бы два раза для меня не очень легкий поэтому сами должны понимать я давно в него играл я не знаю определенных хороших тактик в принципе на этом все ребят всем спасибо за просмотр вот опять это херобова бесит вот это опять мне не дается снять нормально всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал набьем 7-8 лайков давайте даже больше ну, как получится если вы там не знаю расскажете кому-нибудь о этом ролике да там, все, все будет отлично, да, все будет отлично, все, да, всем спасибо, пока-пока!